Так, привет, Татьяна, привет, Инна, привет, Ильнур, привет, Полина. Ребят, как меня слышно? Отлично, здорово, ребят. Так, сегодня я решил с вами пообщаться на природе. Так сказать, у нас тут такой есть небольшой стадион. Вот могу показать вам. Я думал, сегодня хоть кто-то будет играть. да, То есть тут вот в военном городке у нас, я не знаю, наверное, не увеличит. Там есть статуи двух... Привет, Владислав. Вот. Такое вот место. Тут люди с семьями отдыхают. Тут стадион, турнички. То есть, все для отдыха и для спорта, так сказать. Сегодня решил на свежем воздухе с вами пообщаться. Так, где мои вопросы? Сегодня следующий выпуск у нас вопросов и ответов. И в этом выпуске мы поговорим Сейчас я озвучу вопросы. Первый вопрос. какая красивое место? Да, хорошее место, чистое. Вот, я здесь по утрам, либо по вечерам обычно бегаю по несколько километров. Есть, так сказать, где отвести душу. Итак, первый вопрос. Сегодня мы поговор... озвучим. Так, какими онлайн-методами эффективнее всего проводить обучение консультантов моей структуры, если живое общение невозможно из-за удаленности? Это первый вопрос. Второй вопрос. Начальные навыки копирайтинга. Третий вопрос. На примере своего бизнеса расскажите о методах заработка с помощью партнерских программ. Четвертый вопрос. Как донести информацию так, чтобы потенциальный приглашенный в бизнес стал партнером. И пятый вопрос как правильно приглашать на бизнес свою целевую аудиторию, чтобы не спугнуть, так как целевая аудитория крайне недоверчивая и считает, что в сети заработать нельзя, и это все лохотрон. Ребята, кому было бы интересно услышать ответы на данные вопросы, ставьте восклицательные знаки. Так, ребята, подтягиваются. Людмила, Татьяна, Эльнур, Инна, Полина, Владислав, Валентина, Макс. Вижу восклицательный знак. Ребят, кстати, кто, кто бы... Те ребята, кто хотел бы помочь мне и себе и вообще для... Нового навыка, нового развития сетевого бизнеса, так сказать, до нового витка. Вот есть внизу, я не знаю, если вы смотрите с телефона, вот с ВК-трансляции, есть внизу э, такая кнопочка «Поделиться», да, то есть поделитесь на свои стеночки, сделайте репост этой трансляции, чтобы ваши друзья тоже и ваши партнеры, ваши коллеги, ваши спонсоры, вышестоящие услышали ответы на эти вопросы. А, либо если вы смотрите с компьютера ВК-трансляцию, там тоже можно видео, видео поделиться. Там где лайк поставил, Ой, здорово, вижу, Людмила сделала репост. Здорово, спасибо тебе, Людмила, за репост. Полина, спасибо за репост. Здорово, ребят, спасибо за поддержку. А, спасибо Инна за репост. И да, ребят, сегодня, кстати... А, здорово, ребят, молодцы. Я очень рад, что вы меня поддержали. А, а... На, на, прошлом, на прошлом выпуске был конкурс объявлен на 10 баксов и сегодня человек получит 10 баксов от меня и периодически я буду проводить постоянно как бы конкурсы денежные призы и а, скорее всего с каждым разом я буду все щедрее и щедрее, на 10 баксов это не остановится и прям... 다, все дальше все будет веселее веселее возможно еще какие-нибудь материальные призы я буду подготавливать но в любом случае и представьте что вот можете моделировать на своем бизнесе да что Проводя какой-то конкурс, вот смотрите, я в прошлом выпуске сделал условия конкурса, нужно было просто прокомментировать, оставить осознание, сделать репост этой трансляции и рассказать свои осознания по поводу выпуска. И тот человек, который наберет больше лайков за свое сознание, получит у меня 10 баксов. И представьте, за несколько суток мой органический охват моего поста увидела более двух с половиной тысяч человек. Представьте, да, ребят, и я всего лишь за это дам 10 долларов да, вот человеку, если бы продвигаться какими-нибудь платными методами для того, чтобы мне а, бы, такое продвижение сделать, мне бы понадобилось, м, ну, наверное, баксов 20-25 в связи с тем, что каждый человек, который репостил, оставлял свои сознания, та целевая аудитория, которая видела на стене вот эту запись, ко мне утеплялась намного больше, да? То есть, потому что человек оставлял отзыв помимо своего репоста. Поэтому берите на вооружение, можете моделировать в своем бизнесе для развития своей социальной сети. И можете начинать не с 10 баксов, можете начинать с 5 баксов, как бы, как, кому сколько не жалко. Итак, ребята, хорошо, начинаем тогда. Первый вопрос. Какими онлайн-методами эффективнее всего проводить обучение консультантов моей структуры, если живое общение невозможно из-за удаленности? Хороший вопрос, потому что, по сути, мой бизнес тоже за несколько месяцев в моем новом проекте набрал международный характер и в моей команде Наверное, пару человек только с моего города, с моей страны тоже пару человек, да, то есть там удаленкой, наверное, в километр 200, а все остальные, вот я сам с Белоруссии, все остальные мои партнеры в Греции, в Израиле, в Украине, в России, Россия вообще там, Дальний Восток, там, в Сибири, прямо вот сейчас, если мои бы партнеры зашли в эту трансляцию, у них было бы там уже... Тьма, готовка ко сну. И поэтому это очень актуальный вопрос, особенно для тех людей, которые будут развивать международный бизнес и хотят его развивать. И слава богу, на теперешний момент есть очень ну, хорошие способы, и даже бюджетные, не нужно даже вкладывать деньги. Если раньше, как только так и есть, один час ночи, здорово, Инна, если у вас один час ночи, вы супер-мега-молодец, большое, что присутствуете на, на этой трансляции. А, так вот, раньше надо было покупать в бинарные комнаты, и сейчас их куча, да, то есть можете их покупать, но, ребят, блин, а сейчас настолько... Прогресс движет вперед, что нам предоставляется в руки столько материала для использования. Один из этих материалов можете видеть прямо сейчас, да, то есть благодаря мобильному телефону проводить вк трансляции со своей со своей командой. Но ну, нужно как-то сегментировать, чтобы именно команда видела. Так вот, предоставлю вам самых два две прикольные фишки. Первое это Google Hangout, да, то есть Google Hangout. Google Hangout – это сервис от YouTube и Google, да, то есть, и в котором вы можете прям проводить прямые трансляции, вебинары, целые вебинары. Можете даже не создавать никаких специализированных страничек, давать ссылки каждому своему партнеру. Там есть функция «Пригласить партнера», и вы сможете все лично общаться. Да, то есть вы все будете лично, не просто как в вебинарной комнате, видеть спикера и просто как-то комментировать. А благодаря этому сервису вы сможете все взаимодействовать, общаться, так сделаю так, чтобы меня было более-менее ярче, да? взаимодействовать. Каждый сможет говорить, показывать себя, общаться. Каждый может, каждый может делать демонстрацию экрана и показывать какие-то моменты там, если вот вы работаете вот как я. Я не только для своих клиентов, например, для сетевиков организовываю коч-группы и работаю по группам, я со своими партнерами тоже для того, чтобы видеть их динамику роста, я тоже встречаюсь именно в моменте куч-группы благодаря Google Hangout сервису, и я смотрю, что каждый делает, да? то есть смотрю, какие он посты пишет в социальности, какие он лид-магниты создает, какие рекламные кампании, прям смотрим в рекламном кабинете как он рекламу настраивает, где деньги сливаются, где нет. И каждый может показывать демонстрацию экрана, и каждому вы сможете дать обратную связь, что увеличивает возможность вашего человека сдублицировать вас, получить результат самые кратчайшие способы поэтому пользуйтесь гуглом hangout ом. либо э, вариант номер два создавайте определенную группу э, ну вот ВКонтакте грубо говоря создавать определенную группу где вот командная группа вот у, у нас есть вот у меня есть закрытая командная группа и вы можете делать группу где будут только ваши партнеры и скачав Например, приложение VK Live, через которое я сейчас вещаю, вы сможете через это приложение выбирать способы трансляции. То есть VK Live предоставляет возможность транслироваться через свой профиль да, для своих друзей и подписчиков. Второе, для своей группы, вот как я для вас вещаю, вы, ребята, состоите в моей группе, поэтому вы наверняка увидели оповещение, что я провожу трансляцию, ну и помимо той рассылки, которую я для вас сделал, и плюс вот вы можете сделать командную группу э, и создать рассылку, то есть человек подписывается в группе э, на рассылку, и вы будете оповещать человека, что, например, через полчаса мы проводим такую-то кучу сессию, либо обучение, не пропустите, тем самым оповещая его. И когда вы запускаете ВК-трансляцию, ему тоже сам ВКонтакте делает оповещение. То ли на компьютере, то ли на мобильном телефоне, что очень удобно. То есть вы со своим партнером, имея гаджет, постоянно на связке. То есть он имеет гаджет, либо у ноутбука, либо с гаджета. Вероятность, то, что он какую-то новость пропустит, не менее, ну, уменьшается. Да, ребят, кому полезно то, что я рассказываю, ребят? Поставьте пятерочки, если действительно вам важно то, что я рассказываю. Вот, и если раньше связь со своими партнерами, клиентами, консультантами пропадала, потому что почему-то ваш лидер не смог им сообщить, почему-то, ну, как-то связь пропадается. А тут вы сразу же, смотрите, планируете план работы, подготавливаете группу, Каждого своего лично приглашенного, свою, свою ли, первую линию приглашаете в эту группу и им говорите, каждого своего партнера, пожалуйста, приглашайте в эту группу и говорите, чтобы он подписывался на рассылку. Все, ребят работа решена. И вы, как спонсор, будете руководить караваном, да, то есть э, постоянно вести трансляцию, утеплять, э, не даете разбежаться, постоянно поддерживать связь, даете ценность, тем самым ваша команда становится сильнее, потому что вы, как спонсор, вы, как наставник, даете постоянно обратную связь и работайте со своей командой вот ребят так я думаю я ответил на этот вопрос это самые оптимальные самые крутые которые на данном этапе использую я и не требует никаких затрат абсолютно вот требует только ваше время и ваше желание поэтому первое google hangouts так тут засвечу тут, тут вообще меня не видно так вот так наверное, более-менее и второе это вк-трансляции это самое крутое. Ну, В дальнейшем сможете на Фейсбуке, но так как у нас русскоязычное пространство больше на ВКонтакте пока сидит, используем ВКонтакте. Так, второй вопрос. Начальные навыки копирайтинга. Прикольный вопрос и очень нужен, если вы научитесь продавать через текст, ваша жизнь удалась. То есть вы сможете заработать свой первый миллион долларов только благодаря... Умение написания и Ну, я могу вам порекомендовать постоянно работать над этим Над постоянными этими навыками Но самое то, с чего вам нужно начать прямо сегодня Это то знание вашей целевой аудитории То есть вам необходимо писать тексты Писать продающие тексты, посты, контент Именно для вашей целевой аудитории Не для всех Вот есть 100% людей Земной шар, да И ваша задача Самая простое, это отпугнуть 90% людей и э, сделать так, чтобы 10% за вами наблюдал. А все остальные пускай катятся лесом, вам не нужно э, понравиться всем, да вы никогда не понравитесь не всем, вы понравитесь и выцепите только 10% в свои, э, именно в вашей целевой аудитории. И поверьте мне, даже если вы зайдете в Яндекс.Вордстат, ну грубо говоря, да, то есть забьете какой-нибудь главный вопрос по вашему бизнесу. Да и просто, бизнес -возможности, да, То есть вот те люди, которые ищут дополнительный доход, либо бизнес возможности бизнес в интернете, дополнительный доход и так далее, вы увидите там сотни тысяч запросов в месяц. И, пфф, ребят, ну вот возьмем 100 тысяч, грубо говоря. Я думаю, вам 10 тысяч ваша целевая аудитория сделает вам весь бизнес. Согласитесь со мной, если согласны со мной, ставьте плюсики. Потому что 10 процентов это, например, 10 тысяч человек вам будет достаточно для того, чтобы каждый из этих 10 тысяч человек, например, хотя бы 5 процентов из этой 10 тысяч, там сколько, 500 человек, нашла свою нишу и потом они, они же в своей нише начали э, охватывать свои 10 процентов. То есть ну все, то есть ориентируйтесь на свои 10 процентов. И когда вы узнаете свою целевую аудиторию, вы знаете свою целевую аудиторию, поэтому вам нужно узнать их боли, что их беспокоит, какие вопросы их волнует. Узнав, целев... узнав свою целевую аудиторию и зная их боли, вам уже не составляет труда составить крутой текст. И все, даже науки копирайтинга как таковые не нужны, Вот знание только вот своей целевой аудитории и боли. И самое оптимальное, чем вам нужно сейчас пользоваться, это техника АИДА, не знаю, если слышали, ставьте десяточки такую технику, техника маркетинга и копирайтинга на продающих одностраничных сайтах в интернет-маркетинге. На мой взгляд, у Людмилы Корчик хорошо получается писать. Ну еще бы, это же мой партнер в бизнесе, мы же работаем над этим, это здорово. Вот, я стараюсь каждым своим партнером, блин, до тошноты иногда доходит того, что... Я иногда и злюсь, но это злость такая, что, чтобы научиться их партнеров. И поэтому мои партнеры сейчас имеют хорошие результаты на самом старте. Потому что я такой добрый. <свят> <свят> Ладно, шучем. Ну, в любом случае. Всегда, всегда интереснее иметь сильного наставника да и вам достаточно постоянно держаться со мной в связке не быть моими партнерами посещать такие ВК-трансляции и вы будете в шоколаде вот. ну ладно, не суть смотрите, есть техника АИДА это сокращенная аббревиатура с английского Attention Attention А вот это А, Attention И, e, это Information d, это Desire да, и Э это actions, то есть attention, interest, desire, action, то есть перевод, в переводе аида это называется, что вы начинаете со внимания, attention, interest, вызываете интерес, Д даете решение и потом призыв к действию, то есть как это происходит. Зная свою целевую аудиторию, зная их боли, вы составляете очень интересный текст. Конечно, яркая, хорошая, красивая картинка, где тоже она цепляет, потому что вы должны понимать, человек сидит в гаджете, либо человек сидит в ленте новостей с компьютера, да, что-то ищет интересное, а сейчас развивается рекламная слепота, потому что настолько этого спама до да хрена, ребят, настолько этих петря пестрит вот это вот красным там вот вся, всяким вот этими призывом к действию приходил у меня супер мега проект что у человека возникает рекламная слепота и для того чтобы в первую очередь человек прочитал ваш текст вот мелькая проводя пальцем по экрану либо скроля мышкой по новостной ленте, нужно чтобы его зацепила картинка. А это только сможет сделать какая-нибудь эксклюзивная, интересная, качественная картинка с каким-нибудь текстом, желательно с вопросом, либо со озвучиванием какой-то проблемы. Например, знаете, надоело, надоело получать отказы и рассылать спам, да, то есть просто вопрос. И человек, о, ба, блин, я этим занимаюсь. Да? то есть надо, надо прочитать, что он тут предлагает. И потом загол... заг... заглавление да, то есть вашего целого поста. Заголовок должен вот вызывать это внимание. То же самое, как и картинка. Картинка и заголовок это самое главное, что заставляет человека оставаться вместе с вами и потом э -э читать дальше. Если заголовок не цепанул, все, ребята, то, что вы классно, либо не классно написали, все это ерунда. Картинка, заголовок, который дает решение, либо озвучивает боль вашей целевой аудитории. И после этого а, понеслось, да? то есть а, после того, как вы обратили на себя внимание, а, вы а, вызываете интерес, а интерес вызывается, когда вы говорите о боли. То есть описывайте боли вашей целевой аудитории. Описывайте боли, расписывайте их и потом э, предоставляете решение. Desire. Да? То есть предоставляете решение, например, в виде своей э, бесплатной консультации, либо своего продукта, либо своей компании. Либо, и, да, То есть предоставляете решение. И в конце обязательно призыв к действию. Если не будет призыва к действию, сразу же на 20-30% конверсия упадет. Да? То есть, ну, то есть, Помните то, что ваша целевая аудитория, вообще человек, который читает вас, наблюдает за вами, да вообще любой человек, это как маленький ребенок. Всем им нужно рассказывать, что нужно делать. И чем более подробно, тем лучше. То есть приз, призыв к действию. Понравился пост, либо заинтересовала информация, пиши в личное сообщение, либо, в принципе, поставь просто плюсик в комментариях, я к тебе напишу. Либо для того, чтобы получить мою консультацию, тебе необходимо. Первое. Лайкнуть мой пост. Второе, добавиться в друзья. Третье, сделать репост этой записи. Четвертое, поставить плюсик в записи. Все, то есть призыв к действию есть. Если этого не будет, человек сам не обратится. По крайней мере, выхлоп этого поста будет намного меньше. И когда это, у вас, это уже в связке, тогда будет вам счастье. Ребят, было вам полезно это? Напишите, было вам полезна эта информация? Вот И будем переходить к следующему этапу. Пятерочка, я не сказал прям по цифрикам, ну хорошо, кому-то на пятерочку, кому-то на десяточку, кому-то да, хорошо. Вот Главное, что отреагировали. Так, ребят, все, кто смотрит, все сделали репост, все помогли мне распространить супер крутую информацию по поводу вашего э, решения бизнес-задач и пом помочь своим партнерам, своим спонсорам и всем стать на новый уровень в бизнесе. Так, окей, ребят. Третий вопрос, на примере своего бизнеса расскажите о методах заработка с помощью партнерских программ? Тоже хороший вопрос. Раньше я хотел этим заниматься, честно. То есть, ну, раньше я как-то этим занимался. У меня ну, у меня есть своя рассылка, я занимаюсь e-mail-маркетингом, но не особо как бы ее развиваю. Потому что сейчас я вижу огромный потенциал в мессенджерах, огромный потенциал в социальных сетях, и у меня строится своя база подписчиков в социальных сетях. И к этому и вам нужно стремиться. Не, не морочьте себе голову по поводу e-mail-маркетинга. Тем более, сейчас без технических моментов это можно реализовать а, в социальных сетях. А, поэтому. Смотрите, как я делаю раньше. Ну, у меня до сих пор. У меня есть, например, блог, в который постоянно я веду полезный контент, веду и так далее. И на блоге у меня есть определенные баннеры определенных авторов, например, по сетевому бизнесу, которых я рекомендую. И если человек заинтересуется, перейдет по моей ссылки партнерской, и я получаю дивиденды. Но, но как я делаю сейчас? Так как я являюсь сам сейчас экспертом, я обучаю людей, разрабатываю определенные интенсивы, курсы, тренинги. Что я придумал? Я придумал очень крутую вещь, как помочь своим партнерам монетизироваться уже на самом начале. Я своих партнеров регистрирую в своей партнерской программе именно по тренерским своим продуктам. А, настраиваю для них 90% комиссионных, да, то есть, продавая мой курс, они получают 90% комиссионных, а все остальные там, 10% идут мне. И то не для того, чтобы получить прибыль, сами понимаете, с 10% больно там, прибыль не поимеешь, а для оплаты комиссий, сервиса, колл-центра своего и так далее. И на своих консультациях, вот я обучаю продающим скрипту, те ребята, особенно те, были, кто на интенсиве, они знают эту всю технику. Я обучаю своих ребят давать выбор без выбора, да? то есть человек, когда проконсультировал человека, он предлагает несколько вариантов решения своего потенциального кандидата проблем. да, То есть это либо личный коучинг, либо рекрутинг в команду, либо продажи продукта включателя, либо вообще любого какого-то продукта. Как на интенсиве многие спрашивали, блин, а что делать если мои партнеры там вообще новички ничего не понимают, не шарят. Вот поэтому я и сделал такую систему, чтобы мои партнеры первое время не парились о том, что им нужно свои продукты какие-то создавать. Я им даю доступ к своему дешевому продукту, например, за 7 долларов который человек может как продукт-включатель продавать и имеет 90% комиссионные, и продукт за 27 и 47 долларов. И 8 из 10, иногда 9 из 10 моих партнеров получается заключать сделку. Да? То есть, либо покупки личного коучинга, либо рекрутинг-команду, либо продажи продукта. И поэтому каждое время, каждое действие моего партнера оплачивается. И вот это очень самое здорово. То есть, и также вы, по сути, можете сделать у себя как эксперт, создавать свои какие-то курсы, либо попросить своего спонсора, который уже более опытный это сделать и, ну, хотя многие жадные зачастую, дают 50%, но мне своим партнерам не жалко давать 90% комиссионных со своего, грубо говоря, продукта, но я зато понимаю, что мой партнер начинает зарабатывать уже через две недели, грубо говоря, если он быстренько все внедряет в мои рекомендации. И я понимаю, тот партнер, который зарабатывает не через месяц, не через два, не через полгода, не через год в сетевом бизнесе, а через две недели, я понимаю, что этот партнер со мной на века. Потому что я ему помог зарабатывать, и он супер-мега-крутой, что у него пошла прибыль. И у него уверенность повышается, экспертность. Да, да тут все проблемы решаются махом. Поэтому как-то так. Ну, попросили на своем примере рассказать. Я рассказал на своем примере, как я действую сейчас. Раньше я как-то пытался чужих авторов рекламировать. Теперь я только... Рекламирую сам себя, да, то есть и даю своим партнерам рекламировать меня, но иметь 90% прибыли. Тем самым даже э, через мою авторитетность они могут рекрутировать к себе, потому что все-таки они попадают и в мою команду, и в их команду. И в любом случае они получают и, и мое внимание, и их внимание. То есть, ну, и, тем более, присоединившись ко мне в команду, они говорят, что ну, не говорят, оно таки есть. Я даю такой бонус что те люди, которые присоединяются ко мне в команду, все мои платные курсы, которые добыли и в будущем, которые я создаю, все мои партнеры получают бесплатно. И это очень крутая мотивация для того, чтобы присоединиться. Присо присо присо присо присо Поэтому все очень круто. Ну, если можете это сделать, сделайте, если нет, как бы не особо напрягайтесь по этому поводу, по потому что есть очень много других способов продвигаться и развиваться. Вот как-то так так идем дальше ребят а, четвертый вопрос как донести информацию так чтобы потенциальный приглашенный в бизнес стал партнером а, ну прикольный вопрос но все вот эти вопросы сплетаются в одно едино да то есть как донести информацию так чтобы потенциальный кандидат грубо говоря стал партнером все очень просто ребят а, во первых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 вас как наставника и э, как команды, да, то есть команды и вашей компании. Вот, так что не будем на этом. Зад... А, так, пятый вопрос. Как правильно приглашать на бизнес свою целевую аудиторию, чтобы не спугнуть? Целевая аудитория крайне недоверчива и считает, что в сети заработать нельзя, и это все лохотрон. А, так, ну, во-первых, Решений может быть масса. Во-первых, первое, необходимо выяснить, почему все-таки для них это лохотрон. Это либо у них плохой опыт, либо просто понаслышке и так далее. Да? То есть решить зерно проблемы вот это. Если не хотите этой ерундой заниматься, я никогда этим не занимался, но в маркетинге это полезно, все-таки полезно знать, почему плохое мнение. А, далее, а, во-первых, почему бы не выбрать целевую аудиторию, просто сменить целевую аудиторию для своего бизнеса. Почему бы не выбрать целевую аудиторию та, которая... А, нету проблем приложить бизнес. Да? То есть а, куча людей, которые ищут... Дополнительный доход, которые ищет сетевой маркетинг, которые ищут информацию, как развивать сетевой бизнес, который ищет просто бизнес, который ищет дополнительный доход и так далее. И работать со своей целевой аудиторией у вас сразу же проблема с этим моментально решается. Вот просто моментально негатив сразу же уменьшится, и отказы уменьшатся. В-третьих, но ну если же если на то пошло, и вы знаете свою целевую аудиторию, и вы знаете что у них плохое мнение о сетевом маркетинге, например. А для этого ну, нужно опять же все предлагать через решение проблем. Например, вот и не они должны, и не вы должны к ним приставать, а они к вам должны приставать. То есть вы постоянно должны генерировать контент, создавать ценность, создавать решение проблем настолько, что человек будет за вами наблюдать и говорить: блин. Человек, блин, реально крутые вещи говорит. О бизнесе. Постоянно о моих болях. Говорит, тут вот действительно, как будто меня вот под копирку читают, тут вот как рентгеновским лучом на меня смотрит. Но он с сетевым бизнесом. Наверное, я чего-то не, не соображаю. Наверное, вот мой негатив а, сложился с каких-то других стереотипов. И, наверное, я не права. Надо узнать. И с каждым разом, давая ценную информацию для своей.. А, аудитории, да, то есть для своей целевой аудитории через решение проблем а, вот это будет накапливаться как снежный ком, да, то есть накапливаться, накапливаться, и человек будет с каждым разом к вам утепляться. Вот когда вы перестанете гоняться за людьми и когда вот это а, «ну хоть бы кто-то, ну хоть как-то зацепить», а просто здраво с точки зрения предпринимательства оценить свою целевую аудиторию, поработать над его проблемами и постоянно генерить хотя бы каждый день по одному посту, озвучивая его боль и давая рекомендации по решению этой боли. И, например, каждый десятый пост давать решение их проблем в виде рекрутинга в свою команду, Ребят, это, это будет круто, Вот буквально через месяц вы почувствуете совсем другую динамику своего бизнеса, совсем другую динамику интереса к вашей социальной сети. Привдай, Егор Прытков, привдай, это что за привдай? Людмила, непонятно, не, не что за спин? Расскажи, что за спин? Я, наверное, не в теме. Вот и вот таким образом люди начнут сами к вам обращаться опять привет дай что привет дай кого дай кого дать Егор либо что дать вот поэтому как бы это самое то дай привет ну на, на привет на тебе пятерочку вот Ребят, было полезно то, что я вам говорил? Давайте мы теперь поработаем над вашими вопросами. Если у вас какие-то э, ну, какие темы, которые... Вот есть Аида, и что это, из... что это из этого? Конечно, да. Ну, Вроде бы я озвучил Аиду полностью. Прям по пунктам, что за Аида. Посмотрите еще в записи э, эту трансляцию. Э, ребят... Э, если у вас есть какие-то масштабные вопросы, которые тоже ни на минуту, ни на два, обязательно заходите в мою группу Виктор Бандалек, Типичный сетевик, в разделы «Вопросы и ответы» и задавайте свои вопросы, я обязательно включу их в следующий эпизод. Теперь я хочу услышать от вас, есть ли какие-то вопросы именно по теме. В смысле, это тоже из техник. Спин именно? Людмила, спин, вы технику по копирайтингу? Я честно вам признаюсь я не я не мастер копирайтинга я не владею вот этим всем жаргоном копирайтера то есть для меня это не важно я я понял я понял да то есть спасибо егор я читал про спин да то есть этих техник вообще уйма но я не зацикливаюсь в этом вы можете найти вот эти техники копирайтинга и прям Мастерить под них, да, то есть пробовать, пытаться получать результаты, учиться по ним. Но я буквально вот использую технику, возможно, АИДа постоянная, либо вообще ее не использую. Но я просто э, знаю свою целевую аудиторию и пытаюсь давать им решение. И это самое главное, что вам нужно выявить для себя. Поэтому, вот, если есть какие-то вопросы по тем вопросам, <laughs> есть те вопросы по этим вопросам, которые э, я озвучил, задавайте будем разбираться вот и по поводу 10 баксов 10 баксов выиграет Ольга Ковалева вот и ее очень классный отзыв по мне да то есть и она ну осознание крутой написала ее пост набрал более 100 лайков это очень круто поэтому наблюдайте постоянно посещайте такие мероприятия каждый месяц я буду проводить что-то подобное возможно два раза в месяц вот, и буду разыгрывать денежные призы просто за ваше активное участие, вот. Ну что, ребят, есть какие-нибудь у вас вопросы, вопросы по тем темам, которые я сегодня разобрал? Опять молчите, опять на меня смотрим. Мне все понятно, спасибо. Спасибо тебе, Ильнур, за твое посещение. Спасибо тебе, Инна. Все ясно и понятно. Здорово, ребят. Ну все. А, только, только осталось вам взять и это все внедрить, как бы обязательно все внедрять, не оставляйте на долгий ящик, не просто послушали, просто вау, да, прикольно, как, какой-то ценный контент, но все приходит с внедрением, вот все абсолютно, когда вы начнете какие-то тренинги, какие-то платности, бесплатности, только внедрять в практику, все, ребят, даль нур классно, стадион, вот еще раз покажу, сейчас тут детки катаются у нас, вот парень бегает, Дети катаются на великах. Тут здорово. Там вот мамы сидят с детьми. Вот. А, а почему завтра, Инна? Почему завтра? Применяйте уже сегодня. Применяйте сегодня. Напишите сегодня что-нибудь, не знаю, интересное. Потому что есть правило 15 минут, да? То есть вот как только идея какая-то приходит, нужно ее внедрить, да, то есть, и тогда вы точно ее как-то усвоите. И всегда вот вы проходите обучение платное, бесплатное, хотите, чтобы это лучше у вас усвоилось и хотите в этом получить быстренько результат, начните этому обучать, да, то есть, э, пишите контент, обучайте своих партнеров, давайте какую-то вот ценную информацию, тогда будет круто. Природа похожа на нашу Забайкальскую, тепло, классно. Да, сегодня у нас прям так, ну, за двадцарик это точно 25, наверное. О, кто-то даже присоединяется к трансляции, тогда, когда она уже подходит к концу. Ну, бывает такое. Все, ребят, был тогда рад для вас вещать. Если у вас нет вопросов ко мне, на какие темы может пообщаться, тогда... Ждите. Если вы хотите почаще такие вот трансляции, чтобы я проводил, мне важна ваша поддержка. Поэтому, если вы понимаете, что у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите, чтобы я без секретов ответил, потому что, как вы видите, ну, я ничего не скрываю. Я говорю как есть, то, чем пользуюсь сам и задавая свои вопросы, вот просто переходите в мою группу. Виктор Бондолетни, типичный сетевик. Находите раздел Вопросы и ответы и задавайте свои вопросы. Хоть 10, хоть 5. По каждому вопросу я проведу выпуск и обязательно отвечу на самые сокровенные, даже если вы самые крутые там. Ну, есть вот такие личные вопросы, да, то есть, которые не каждый эксперт готов раскрывать. Мои наставники иногда берут блин, за, по 1000 долларов для того, чтобы отвечать на какие-то такие вот маленькие вопросы на которые глобально могут изменить твой бизнес вот грубо говоря приду пример дело в трафике да то есть как генерировать бесконечный поток кандидатов есть очень много способов да то есть есть очень много способов есть очень много рекламных кампаний где можно создавать очень много лид магнитов там через вебинары через бесплатные книги через консультации через тренинги через мастер-классы через квесты через геймофикацию да то есть очень много есть моментов и иногда вот одного звена может не хватить либо вам будет казаться что вы знаете но сомневаетесь и из-за из всего этого может все домино просто-напросто И иногда вот маленький вопрос который может для вас повлиять будет играть огромную роль и поэтому не стесняйтесь переходите в группу Вопросы и ответы задавайте любые сокровенные вопросы самые даже сложные вопросы, которые вы хотите услышать от меня э, по поводу построения сетевого бизнеса, возможно персонализации, возможно э, активности, эффективности, мотивации, личностного роста. По любым вопросам я готов буду для вас э, ответить, потому что все-таки э, тема бизнеса это тема личностного роста, постоянного инвестирования в свои мозги, в знания, э, в дисциплину, ну, очень много играет моментов для успеха в нашем бизнесе. Поэтому, ребят, буду рад видеть вашу обратную связь. Ну что, ребят, прощаемся, помахайте мне ручкой, не знаю, лайки поставьте и будем прощаться с вами. Пока. Пока, Людмила. Все, ребят, всем успехов. Пока-пока. На связи был Виктор Бондолет. И это был третий выпуск «Вопросы и ответы». Пока-пока.